будем следить за замечательным, увлекательным зрелищем, да, за полуфиналом онлайн-олимпиады. Азартная игра эти шахматы на самом деле не то слово, друзья, и мы сейчас видим, то есть насколько драматично, драматичная развязка у первого матча, это только первый матч. Но тяжелейший матч, мы видим, что практически абсолютно равный. Ну, все, небольшой все, сдалась, период. Сдалась, сдалась Венчун, наконец. -то. Ну и да. Россия действительно побеждает в первом матче, но опять же, очень тяжелый матч. У нас есть забойщики и забойщицы, и угу. э, это сказывается. Ну, Б-1 ферзь это просто мат. мат просто на, мат в два мат хода, гостек, да. Не в 6 мат. Э, браво, Андрей! Да, и выигрывает Александр Кустнюк. Все, 0-3. Все э, поздравляем сборную России Ура! С, э, да, с победой, с супер убедительным проходом. В следующий этап. Как интересно, Ура. то есть сейчас близко к 2-0 в пользу сборной США, но на всех остальных досках большой перевес в сборной Индии. Ой, ой-ой-ой, какой-то зевок. Зевок, зевок, зевок. Варшале зевнул. Лодей 5 Ух вот ты, я... ладья 5 солнце да, 2, и Белые да, выигрывают, да, белые да. выигрывают. Вау. Все еще было. У Вайшали было совершенно выиграно, совершенно выигранная позиция. И она в два хода проигрывает. Неужели Индия вот так вот потерпит крушение? Вау, ну что происходит? Что, что вообще творится? Неужели мы сейчас увидим просто апсет? Просто нереальный какой-то апсет? Ну, подожди, подожди. Зевает свой, Ой, зевает в свою очередь. Зевает фантастика, зевает талия. Просто зевает. Теперь она проигрывает. Какой ужас просто. С лишней ферз... фер... Ну, нет. Давай ничего не будем говорить. Это надо просто смотреть. В смысле, как черные сдались? Не может быть. Подождите. Почему 1-0? После короля H8 черные матуют. Что произошло? Флаг? Ну, это тогда просто драма. Это вообще тогда что-то невероятно. Четыре с половиной на полтора. Четыре с половиной на полтора. Просто громит, ну, если верить, таблица. Просто сборная США просто громит Индию. Вот так вот. После 5-1 финал. Ну вот, дорогие друзья, о чем мы вам говорим. То есть шахматы предельно непредсказуемая игра. Хорошо. Просто феерия. Просто браво, феерия. Браво. Кто хотел, кто хотел Россия-США, да. Опа. Опа. Просто мат. Ну, красивый мат. Спасибо, красиво. Красиво. Но круж была уже в цепноте Александра Горячкина выводит сборную России вперед, но это пока нам ничего не гарантирует. Потому что... У Александра Костенюк, кстати говоря, проблемы Серьезные О, Александр Костенюк сделал лучший ход в этой позиции Предложил ничью и соперница согласилась ну, а, вот, Брал кстати, Саша то есть... Странное решение от Пайкидзе Учитывая, да, что правда. Но, она видимо, боевая шахматистка Да и объективно Тут у черных был заметный перевес Надо было прозащитить угу. пешку на А3 И так Александре Пришлось бы, мне кажется, непросто Но в любом случае она большая молодец вот Прочувствовала ситуацию вот что значит огромный опыт. То есть, ну, не идет у тебя партия, но не обязательно ее там где-то да, проигрывать. То есть, можно, есть такая опция, как предложение ничьи, есть работа. Да, да, да, чемпионка браво, браво, Саша. Да. Кубка мира, победительница Кубка Мира, предлагает тебе ничью белыми. Ну, наверное, надо соглашаться, да. В любом случае, если Влад просто выиграет эту партию, то матч будет выигран. То есть, первый матч будет, что называется в кармане. Ну, надо еще дожать. Здесь легко выигранная позиция Влада. И такое ощущение, что все-таки принесет он сборной России победу. Ну, тяжелейший матч. То есть, американцы просто молодцы. Но наши еще больше молодцы, получается, правильно? И действительно, как тут... Так, да, сдался Робсон. Сдался Робсон, все, победа в матче. Но тяжелая, сложная победа. Но хорошая. Матч в кармане, и теперь нам, в принципе, нужно 3-3 во втором матче, и сборная России будет э, двукратным чемпионом онлайн-олимпиады. То есть первый раз мы позволим себе произвести эти слова. Пока они еще не стали реальностью, но э, будем надеяться, что станут. Ну и сейчас ферзь Е5 шах. Давай дождемся ферзь Е5 Давай, Саша, ферзь e 5 Ферзь e 5 шах, ладья Ж7 да, и ладья Д8 шах. Мы хотим это видеть, да. Ферзь Е5, шах, ладья Ж7, ладья до 8 Мы хотим это видеть. То есть, э, или ладья H7, да. Ну, ферзь Е5, да. сейчас, подожди, сейчас ладья Ж7. Давай, дождемся все-таки. И, э, да, ладья Ж7. Ладья ну d 8 Ну, надо начать с ладья d 8 Да, ладья ну, d 8 потом ладья да, H7. Браво, браво, да, ну и все, мат, матом заканчивается партия. Великолепно. Великолепно сыграно, да. Просто где барабаны, да. Александр уже улыбается, но ну, знаете, да я, я бы тоже улыбался, еще и в такой партии Знаете, еще, если мы выиграем, я знаю Какая будет позиция дня И фиржи Браво! 7 мат так, красота, щиты? Красота. Да, щиты. Есть, общем, Все щиты, все щиты в чат Ладья b3 просто ход выигрывает сразу Все, ладья b3 пошла, лея, ну тут все Ладья b3 это конец То есть Лучший ход задел король e2, ведет к пешечному окончанию Так, да, Есипенко наконец сдался То есть пока что Счет 2-2 как только Лея выиграет, мы можем праздновать победу. Да. Ну, а она после ЛДБ-3 шахматная часть этой партии Ну, король Е2, просто все разменивается. Ну, это тотальный размен и терчечное окончание. Молодец, молодец. Здорово. Еще аж 5 хороший, такой красивый ход. Ну и все. Угу, и Кор король просто проходит Король проходит ряд. Катя Лагно может спокойно соглашаться на ничью. Свирч уже согласился на ничью. Счет 2-2. Ну и, в общем, вырисовывается, вырисовывается счет 2,5 на 3,5 снова Uh, то есть uh, по счету по счету uh, Снова получается у нас uh, Тяжелый матч Но мы видели, что запас у сборной России был да? uh -huh. И здесь уже uh, Я думаю, еще пока не будем торопиться Сейчас посмотрим Ну все, сдалась, сдалась, да, все, сдалась. Все. И, uh, Поздравляем Поздравляем сборную России uh, Браво, ура То есть можно теперь уже поднимать щиты И да. действительно Щиты и бокалы России... можно поднимать Сборная России, да, двукратный чемпион онлайн Олимпиад. Очень Теперь хорошо. единоличный в этот раз. В этот раз единоличный, тут двух мнений быть не может. Тут никаких ни, ни переигровок, ни споров быть не может. Просто браво.